И снова, друзья, всем привет! Сегодня я хотел записать очередное видео по поводу своей статистики в Менеджер. Дело в том, что я не сильно в ней разбираюсь Поэтому решил на первых таких порах На данный момент я играть начал в МТТ Но пока не сильно хорошие результаты И я посмотрел одно из видео, где, в принципе, там настраивают фильтра в 2 В ПФР. Там Пока я не могу еще точно все запомнить ну давайте посмотрим, как у меня это будет все выглядеть. There, well Поехали. Вот примерно у меня вот такая картина. А, здесь я настроил фильтра, как я понял. А, ну это в соответствии с тем видео, которое я смотрел. А, вывел тут определенные вкладки. Я не знаю, достаточно ли их еще нет. Я, как уже сказал в начале, что я еще не сильно разбираюсь в этом только. Начинаю разбираться, осваивать. Holding Manager 2. А, ну вот здесь по позиции у меня 154 раздачи на малом-большом бланде. Тут ЕВ на 100. Больших бландех минус 18. Ну как вот, не буду я перечислять. Пик 37 при флоп-рейс. Ну это позиции такой 3 b 364. 364 агрессия 372 опять же агрессия не знаю что это повтор идет пока еще не все изучил значит вот таким образом выглядит у меня первая вкладка по позиции вторая стейк сайз если правильно я прочитал сейчас она должна загрузиться посмотрим что у меня по ней и я на будущее надеюсь что у меня это все будет изменяться в лучшую сторону поэтому Делаю видео, конечно, ну, в первую очередь для себя, чтобы потом было можно как-то посмотреть на свои результаты. Так, но ну, здесь у меня выведено 12, 11, 10. Я не совсем понимаю, я думаю, что... А, еще одна такую вещь, друзья. Очень буду благодарен, если мне кто-то напишет какой-то комментарий. Может быть, где-то что-то мне нужно будет, как говорится, играть в какой-то позиции, может, там больше рейсов делать. Поэтому буду очень благодарен, если кто-то что-то комменти... прокомментирует мне. Ну, поможет, так сказать. Если нет, то нет, в принципе, буду потом сам разбираться. В принципе и спасибо на этом. Так. Ну, вот здесь вот такая у меня песня. Тоже, я так понял, все, в принципе, те же самые настройки, только это уже в зависимости от стек тут стек... 1250. B6180 Ну и вот такая вот картинка От 0 до 10 больших блайндов у меня Такая вот ситуация Так, ну в принципе Давайте идем дальше И третья вкладка Сейчас я переключаюсь на нее Посмотрим, что здесь Пока что это так Ознакомление для меня Решил вот записать. Я думаю, что на дистанции со временем все пойдет иначе. Так. Ну, здесь, в принципе, не так много, как было во второй вкладке. 1 миллион на раздачу у меня здесь. 2,2 ГВ и 23. При 13,5. 3 b 3,27. Так, вот это... SS в процентах я не знаю, что. В принципе, как стил тут. На Катофе 22 два. Стил на батоне. Стил на малом бланде. Я так понял. Стил на Малом бланде. Дефент что-то не знаю я. Бб. ББ на большом бланде Стил был. Стил на большом, стил на малом. Флоп Сб. Так, Тёрт СБ 42.5, Ривер, Ривер 66.9. Ну, на данный момент, друзья, вот так вот я играю сейчас, это, скажем так, не сильно хорошо, по, как я понимаю сам. Но надеюсь, что все будет меняться. А я еще раз напоминаю, если кто мне подскажет, ну, какой-то даст ориентир, в принципе, напишет в я буду просто благодарен вам. Ну а так что пока все, увидимся в следующем видео, друзья, спасибо, кто смотрел данное видео, и всем удачи. Пока, пока.